И даже вот недавно попал на ролик Николая Соболева, который разоблачал Влада Бумагу, за то, что тот постоянно переснимает чужие идеи. Если кто не знает, то Влад Бумага – это сегодня первый парень на русскоязычном ютубе, и у него 29 миллионов подписчиков, и по 10 миллионов просмотров на каждом ролике. Лично я, во-первых, уверен, что Влад Бумага не только переснимает чужой контент, а постоянно придумывает что-то свое. А во-вторых, ну, переснимай, ты что? А ты попробуй, возьми и пересними чужое видео так, чтобы его было интересно смотреть. Даже у профессиональных режиссеров редко получается снять удачный ремейк. А уже собрать на это миллиарды просмотров могут исключительно талантливые, работоспособные и, само собой, высокоинтеллектуальные люди, которых на Ютубе единицы. И сам Николай Соболев тоже, естественно, не дурак. И он тоже снимал всякое. Хотя до влада бумаги ему все-таки пока еще далеко.